И она! Эй, не письмя! Ужасно выглядишь. Да. Нормально. Ужасно, но радостно. Я была права, Иона, она. И отец... Всем привет, дорогие подписчики канала Амбрэлла Тэйч Инкопарейдер, на связи с вами ваш Альберт Вескет, ну а это Лара Крофт, Амбрэйдер, азов Амбрэйдер, и мы продолжаем. Ну а прежде чем мы с вами продолжим, с традиционной, я, стар... я хочу зачитать все комментарии, которые начались в этом новом году, по одному беру, по немножечко. я думаю, нам хватит с вами как раз таки. Комментарий от Найтман, который был 3 дня назад, на момент записи. Для меня из будущего он наступил. Это он написал к моменту, когда я поздравлял всех с Новым Годом. К нашему поздравлению, которое закреплено на в течение всего января. Так что посмотрите, не ошибетесь. Я так полагаю, он белый душ, ну, что он проснулся в салате. Это был просто, просто поздравлять был этот момент. Ну или что-то приятное. Может быть, он проснулся с девушкой момент из будущего поздравления наступил. Все может быть, все может быть. А пока идемте. А, возможно, сейчас с Ироной встретимся. Точно. И он же жив. Рядом гробница. О. О! Добываем. Да, у меня даже немножко подвисло сейчас. Лара, хватит виснуть! Успеешь еще. Зато мы, кстати, вернулись. Этот, этот находится там в глубине. Этот мы знаем где. Этот находится внизу, я помню. Так. Привет. Ты наш? Ты наш. А черт медведь не спасал. Лара, я рад, что ты все еще с нами. Захватчики рассредоточились по всей долине, но мы тесним их где только можем. Если поможешь, мы будем только рады. Мы знаем, тебе можно доверять. Ну, я буду рад тоже помочь. Ты лучше скажи, как мне вот сюда забраться. О. Теперь я так могу, что ли? Слушайте, это, это очень удобно. В долине появилась женщина. Не наша, но и не из вражьего стана. Я видела ее в ночь смерти Илии. Она сражалась с теми, кто на нас охотился. Разведчики шепчутся. Говорят, что видели моего отца и эту женщину на свободе. Неизвестно, чего она хочет и можно ли ей доверять. Но если она вернет нам моего отца... Значит, Бог не отвернулся от нас. Извините, я не, воз... не умею воскрешать из мертвых. Это не по моей специфике. Вернуть отца. Как она представляет себе, Это я не... не знаю. Так, этот внизу находится. Туда пока. Это в медвежьей берлоге. А нам нужно вон туда. Так. Этого полно. Такие красивые виды. Дайте я сфоткаю парочку. Музыка какая, кстати, играет, заметьте. Музыка просто волшебная. Вот жалко, что у них здесь нету... камеры для фотографирования. У них столько шикарных здесь моментов. Но... Посмотрите, вот даже вот этот просто вид. Вот посмотрите, если не брать расчет Лару, вид вообще шикарный. Хоть на вырезку бери. Ну спасибо, гробниц испытаний. Да я наслажусь видом. Просто реально он прекрасный. Вот посмотрите, какой вид. Вид просто великолепный. Немножко проседает сейчас что-то по не знаю почему. Ну ладно. О. Так. Но сейчас мы, наверное, и он еще встретим Поэтому я, наверное, выключу все-таки Так Вот о таком же уступе был, скорее всего Спрятан артефакт Извиняюсь, что проседает. Ничего с этим не делать. О, прыжок есть с большой высоты. Иона! Иона. Эй, не письте! Ужасно выглядишь. Да, нормально Ужасно, но радостно. Я была права, Иона. И отец был прав. Святой источник существует. Жаль, что его нет здесь с нами. Он бы тобой гордился. Софья рассказала, как ты им помогла. Лара, Софья рада тебя видеть. Яков дожидается тебя в обсерватории. А подожди, а не облутаем здесь все? Сразу к делу, ну ладно. Мистика. Ты все-таки его нашла? Строители китижа были искусными мастерами. Здесь они сверялись с сатлсом. Лиона, потяни за Есть. А внизу рельеф горд. использовали его, чтобы проектировать город. Типа древние чертежи. Вот именно. Все исходит из этой точки. Значит, центр города находится под озером. Но... Что-то тут не так. Собор, в котором находился Атлас. Он был не на той стороне карты. Поворачивай. Стоп! Вот оно. Китиш не под озером, он под ледником. Наверное, святой источник там. И как нам пробиться сквозь лед? Погоди, этот путь, он ведет в город. Собор находится там, а башня на другой стороне. Это значит, что вход в Китиш должен быть здесь. Вход в Китиш находится здесь. Ты знал. Держимся. Иона! Молодец! Это она! Побейте ее! Молодец, Еночь! Йода, не смей мне тут помирать! Бросай! Бросай, Атлас! Так и О, нет! Нам... Нам надо поспешить. Троица скоро поймет, где находится источник. Но... мне надо спасти Иону. Даже ценой истины, ради которой ты пришла сюда? Как запел. Он рисковал жизнью, придя сюда со мной. Я чуть было его не потеряла. Хватит. Тогда иди. Делай, что должно. Так, ну-ка, не просиди-ка. Если и он еще жив, то его наверняка держат в бывшем советском лагере. Как бы мне ни претила сама мысль туда возвращаться... Я не могу оставить его на растерзании Троицы. Ну, значит, сейчас будем вытаскивать его. Спасение Ионыча. Встретили Ионыча, потеряли Ионыча. Спасение Ионыча. Иона, держись. Софья, ты там? Лара, ты цела? Да, я возле старого медиплавильного завода, что над лагерем. Пойду за Ионой. Я знаю это место. Там неподалеку мы устроили тайник с оружием, когда впервые атаковали Троицу. Оружие тебе пригодится. Спасибо, Софья. Увидимся, когда я выберусь. <звык> <звык> а, значит, монетки и все остальное мы из толкового храма заберем чуть позже. Но сначала заберем то, чего я давно хотел забрать здесь. О, штука кабана. А тут что у нас? Широкие верхолазы. Верхолазные стрел. Широкие верхолазные стрелы. Выстреливая стрелами для лазания в мягкую древесину, чтобы добраться в нужное место. Удерживайте ЛТ по достижении... для достижения полного заряда перед выстрелом. Стоп. Я ожидал ботинки, знаете, как шипованные. Но точно не такого. Они захватили Иону и Атлас. Господи, зачем он пошел за мной? Но если бы я не отдала им Атлас, его бы убили. И меня тоже. Все еще есть надежда, что они держат его где-то живым. Я должна его вызволить. Я не позволю, чтобы он здесь погиб. Только не из-за меня. Я этого не допущу. Держись, Ион. Я найду тебя. Так, вот у нас есть что-то. Полированная сквозная коробка. Можно, конечно, сейчас теперь автомат Калашникова везет. Я переключаюсь между... Я нашел способ переключаться между ними сейчас. <laughs> Я впервые в этом узнал. Урон небольшой, но... Ну, тут есть способ повышения урона, но, опять же, ну, это за счет руды можно повысить. Из нелегированной стали. насчет все этого дела кожух ствола давайте вот это пока что возьмем из основного комплекта тут винтовка винтовка мне больше нравится из-за ее урона она бьет очень хорошо по навыкам М -м -м. нас много чего есть Лазание по стрелам. Чтобы всадить стрелу для лазания в мягкую древесину, нажмите игрок во время прыжка. Берем. Это надо. То есть, к примеру... Так. Ага, вот оно как. Герхолазное. Но сначала тут послушаем. Лара. Лара. Лара! Ответь! Когда я видел тебя в последний раз, ты была... Черт, Лара. Вот только попробуй мне умереть. После той лавины был только один единственный сигнал. И черт меня тери, это был твой голос. Никаких сомнений. Я уверен, что ты вышла. По крайней мере, после лавины. С тех пор не было ни писка, но я не сдамся. Ты, конечно, просила меня уйти и спрятаться, но... Ты ведь не надеялась, что я тебя брошу? Нет. Ладно тебе. Ты же меня знаешь. Да, я тебя знаю, Юноч. Это не знаешь, что ты нас не просишь никогда. Но сначала давайте изучим местность. Во-первых, мы здесь давненько не были в этом кусочке земли. Здесь наверняка что-нибудь сокрыто и вот говорила. Тот что-нибудь да есть. Вот. Карта начала. А их много. И там тоже много. Ну нет, мы сейчас прокатимся по одной простой причине. Так, может цепиться, кстати, вот за это? Нет, она не может. А здесь нам не пройти. Даже спускались мы вот потом. Жолобу. И то я думаю, что нам тоже там не дадут нормально пройтись. Да знаю, знаю, игра. Я уже понял. Мы уже это изучили сейчас. <смех> так. Мне вот так больше нравится. О, здрасте. Снова пропаганда. Ну вот здесь, заметьте, вот очень четко написано. Вот прямо четко прописано. Вечная слава героям, которые... Борется за свободу и независимость Советского Союза. Какая тут пропаганда? Это орден красного знамени, по моему, сколько я помню, очень внешне на него похож. Я даже не удивлюсь, если так оно и есть. В чем здесь пропаганда? Я не понимаю. Вот это вот, если честно, ребят, понимаете, неправильно. Но как по мне, это ну полноценное издевательство. <свескотворение> Дальше едем. Вот она поездочка. А, это просто светилось тогда. Интересно, тут есть экзотическое животное. Так, надвигается буря. Ну надвигается, пусть надвигается. Так, есть. Вот, готово. Так. Здесь пока негде где нам пролезать. Ну, он ниже находится, наоборот. А, а, точно. Мы же установили, что здесь внизу есть пещера. Вот здесь он, скорее всего, вниз. Нет, сначала идем с его Бросать его не хочу. Славный парень. Много пережил. Так, а тут нас что... Не читаем уже, да? Надеюсь, наш торгаш на месте. Потому что у меня очень много монет. А, это Торгулич. Нечего мне сказать? Тактический дробовик. Такое оружие используют с полицейскими в боях с большими группами помощников и недовольными. Это, конечно, все надо, но... Гранатомет для винтовки. Подстроенный гранатомет, стреляющий разрывными снарядами. Автоматически добавляется... Вот это я беру. Гранатомет для винтовки. Подствольные гранатометы, стреляющих крызовыми снарядами, автоматически добавляются ко всем э, винтовкам. Вот дать я гляну. РБ. Не знаю, чем он конкретно стреляет, но, я думаю, можешь на придумать. Так. Нам пока не хватает. А вот костюм диверсанта. Черная майка, камуфляжные штаны и тактическое снаряжение. Костюмы можно менять в базу в лагере. Взять, что ли? Мне кажется, он у меня есть, этот костюм. Оружие у меня и так нормальное. Давайте сейчас глянем быстренько. А у меня был костюм. Интересный. Я знаю, что мало рассказывал тебе о матери, Лара. Но пока она была с нами... Она тебя обожала. Мы втроем были так счастливы. А когда ее не стало, мое сердце разбилось и разбито до сих пор. Надеюсь, когда-нибудь я найду ответы, которые уймут эту боль. Для меня уже слишком поздно, а другим может пригодиться. Ну вот, я раскис. Не надо было пить на ночь. Спи спокойно, моя милая. Все было из-за нее. Те вопросы о жизни, на которые ты хотел найти ответы. Или это был только предлог? Может, я слишком сильно напоминала тебе ее? Господи, Лара, ты разговариваешь с умершим, а другой умерший. Может, это тебе надо выпить на ночь? Дань уважения, почему бы не померить. Ей идет, кстати, внешний вид хорош. А географ как они смотрятся? Дань уважение, дань уважение, дань уважение возьмем. Бабы-югу не будет превращаться. Хотя визуально хочется... не, Нет, дайте я гляну. Просто гляну, глянем. Ты её заобязан сфоткать. Лара, вот-вот-вот-вот, повернись, повернись, повернись. о о модель. Ты, ты модель. Нет, ну, тактический костюм давайте. Как он на тебе смотрится? Покажись-ка. Ну, он вроде на ней так нормально смотрит. Ааа! а о, какой блеклый. Географ, давайте возьмем географ. Нет, то что, есть костюмы, я думаю, может быть реально. Конечно, понимаешь, что где она тут нет? Но у географов она столько раз рюкзак здесь срыла, что наверняка что набрала набрала. иги украл. Баб Это не фанат. А вот географ ей идет. О, как хорошо. Как Амелия Эрхет она. Так, вот и залезли. О! Да, как рядом. Лара, не знаю, слышишь ли ты меня, но я буду продолжать выходить на связь. Здесь происходит что-то странное. Я залез на дерево, чтобы лучше разглядеть долину. И увидел старые здания и людей. Вертолеты привозят разную технику. Должно быть... Это троица. Другого объяснения не вижу. Выходит, они нас все таки обскакали. Я понаблюдал за ними несколько часов и выучил маршруты патрулей. Думаю, смогу проскочить, если подберу нужный момент. У тебя это всегда выходило лучше, чем у меня. Если ты там и слышишь меня, прошу тебя... Береги себя. А да не переживай. Мы сейчас придем за тобою. Главное, чтобы он Ионыч выжил. Если его убьют, это кошмар. Ты помнишь Ионыч? ты помнишь Иона? Я помню Иона. О, видите? Опять же. Иограф. Суровое наследие. Карта 1. Сейчас я тебе скажу все пособирай. А почему нет? Почему я должен отказываться? Плюс у нас дробаш обновился. Заодно заглянь. Так. А, кстати, а у него здесь сейчас мазут не находится нигде? Вот просто реально к месту. Так, это я понял, что он там наверху. А еще один был вот здесь. Тут в любом случае заберем, потому что будем забираться туда. А мне нужен еще мозг Серьезно? Одна бумажка в целом ящике. Это что за резервный боекомплект у вас тут такие? Таргулич, у тебя найдется что-нибудь интересное, вкусное? Нет? Особенно новое оружие, дробовик. Дробовик с переломным затвором. Обладает мощным останавливающим действием. Урон... Режим... Отдача огромная. Но у него есть дополнительные улучшение. Обернутая рукоять. Применяется к центру векам с переломным затвором. Позволяет крепче держать оружие, что уменьшает отдачу. У него огромный урон. Это капу... Я возьму. Я похожу с ним. Но у него только два выстрела. Но я думаю, это нормально будет для нас. Так. Отлично. Вот. У нас заодно мной взрывные инфы прокачаны. Так что почему бы и нет? на всякий случай Надо где-то укрыться. Сейчас укроемся, к волку зайдем или к медведю. Тут наверняка кто-нибудь из них обитает. Одной друг. Может еще Нельзя было в тебе сомневаться, папа. Нельзя. Меня не было рядом, когда ты во мне так нуждался. Прости. Я им докажу, что ты с самого начала был прав, что ты искал истину, а не верил в сказки. Отец, я все исправлю. Я обещаю. Лара, пора. И он ждет. Проснулась? Молодец. О, там уже утро. Ну и хорошо. Они наверное всю ночь питали. Молодец, поспала прямо. Вот какие... Я научился прямо, знаете, это такая вот ютуберская интуиция, так сказать. Ты начинаешь чувствовать, где что находится, и что происходит. Мне надо как бы вниз. Я при этом прекрасно понимаю, что что-то наверху здесь есть. А, это обратная дорога. Ясно. Ну, ладно. Давай, залезай. Так, неплохо. Ну да, это обратная дорога. Типа вот так вот. Иди себе, гуляй. Как он здесь пройдет? Он вроде такой ну, парень нелегковесный. Ну ладно, придумаем, придумаем. Может вертолет пройдем. Почему бы и нет. О, чую. Чуюк работает, значит все на Ну да. Я вразу думал, сейчас будет задница, но чука на задницу сработала. Только не на такую, которая изначально подразумевалась. Но тут я, кстати, не вижу никаких вот ...изыскил. Тут вроде все как стерильно. Нет, оказается слишком стерильная гробница. Так, а ты куда ведешь? А помните те времена, когда вот в такие моменты, в таких норках, вот скажем тот же самый Ла, Том Raider Underworld, который мы проходили тоже под записью. А, вот, помните, вот индейцы Майя, помните, когда ездили? Так вот, у них над каждым входом что-нибудь добыло. Вот что-нибудь добыло. А тут... Даже нишу не сделали нормально. Так. Думал что-то будет. Стоп. Погонь запросится. Сейчас что-то будет. Я не знаю, что, но сейчас что-то должно быть. Слушай, мне это даже Саберию напоминает. Так. На всякий случай. о не зря и она где-то там наверху невероятно святой источник он в центре старого города погребен подо льдом значит пора я отдам приказ землекопам и подготовлю транспорт в архиве наши бойцы столкнулись с бессмертными Будет нелегко, брат. Путь праведников и не должен быть легким. Бойцы знают, что их ждет. Нет. Но они готовы сражаться и погибать ради нашей цели. Это все, что от них нужно. Константин, сейчас, когда мы так близки к цели... Мы еще только начали. Боюсь, троица нас просто использует. Что, если тебе не позволят оставить источник? Надо приготовиться… Нет. Надо верить. Меня выбрала не троица. Когда я завладею источником, о них можно будет забыть. Я поведу армию бессмертных божьих воинов. А ты… Держите. Константин заключенный очнулся и готов к допросу. Уже иду. Худ... Афос. Честно, я буду ее вести бы... Немножко бы... Мне кажется, я бы на месте Анны немножко поостерекся Константиныча. У него что-то. Он просто ей говорит, ты будешь жить. О. Мне что, бросать белку, что ли, которая сидит тупо? Да, возможно, она ничего не ожидала, но это не мои проблемы. Схулит, Андревка делает. Там точно что-то еще есть. Не бывает так, что есть древка и нет. что-то нашли. Нет смысла делать здесь древку. Вот нет смысла здесь ее оставлять. Тут что-то еще. Ну-ка, унискала. Может же здесь быть что-то... должно быть что-то еще. Понимаете, ледниковая вода? Теперь она у нас может плавать в обс... в чем хоть В чем угодно. так про не забываем хороший год я смотрю успевает белку зато есть как-то странно если честно говоря здесь есть зона добычи я не спорю но... как это они ее младше <связь> Может попытаться освободить клеи. Нам приказано быть настороженным. Почему бы его не убить? Возможно, он еще что-то знает. Константин скоро развяжет ему язык. Было только двое, что ли? Да ладно. Я думал, тут трое сидят. Я думал, тут трое сидят. А только двое? Ну, не, не. Можно было, кстати, взорвать даже. Было бы, кстати, забавно, но... Зачем? Делаем все потихоньку. Хотя кто это такой, чтобы делать по-тихому? Уничтожьте жизнь троиц. Уничтожьте их топливные баки. А, это испытание. Это испытание. О! Другой разговор. Это, получается, первый бак получается первый. Запомни. Получается, но ну, а почему их уничтожать-то обязательно? Делка, беги. Что случилось? Грузовик был перегружен, мост не выдержал. Да тут все разваливается только до Будем докладывать без Все собираются и готовятся переезжать. Хорошо, мы хоть нашли что искать. хрена? Что это? Братск... Братская могила. Все? Вроде как. Давай облутаем все. Забавно, от них куда больше польза, когда они здесь лежат. Все. Уверен, что когда найду рюкзак географа, здесь будет, знаете, сколько всего лежать. Прямо на отшибе. О. Метод такой. Впервые работаешь на танцах? Нет, я помогал зачистить остров после побега этой крови. Нелегкая работенка. Местных тоже пришлось перебить. А, -а, -а. какой ты солнца? Сидит долго. И как Не только мотай. кровь уцелела -то автомат. Ну как-то уцелела. И нам теперь с ней разбираться. Что это было? Я? Yeah. В общем, сейчас они сейчас этот парень. Где ты? А ну иди сюда. Иди, иди, иди сюда. Знаете, что забавно, ребят? Что реально забавно. Так это один приятный факт. Помимо Ионыча и Ларри, съебатая спасся еще один человек. Это приятно знать. Нет, это реально приятно знать. И мы его отправили теперь куда и надо было отправлять. Вообще тут столько... Экстравагантных способов умерщвления. Я же немножко Диу даюсь даже. Здесь очень много вот прямо мест таких, где можно прямо вот что-нибудь спрятать, чтобы что-нибудь запрятать. Так почему чем-то здесь по стелсу все должно было делаться. А, вот, вот тут точно что-то запрятать. Вот тут точно что-то запрятано. И не говори мне, что тут ничего нету. О. О! А, это испытание. Я думал, тайник с монетами. Зато впереди нас ждет очень хороший бонус. Так, а тут у нас есть что-нибудь? Ну тут вроде все пусто, поэтому, как бы, проблем нет. Как бы проблем нет. Mm. То есть, получается, я все и так собрал, да? Я это не возражаю. Хоть черт, вот такие дебри тогда карту засовывают. Кстати, тут еще эти места полно. А тут так мало солдат. Что-то мне это не нравится. Наверное, скорее всего... Но это еще как бы зона охоты я вижу. То есть Слав получается, здесь. Да. Для чего этот радиус? Я не А что там случилось? Мост обрушился. Похоже, придется вывозить оставшийся груз по воздуху. Надеюсь, они хоть что-нибудь там нашли. Мне уже до... Эксперватория прошла успешно? Да, «Атлас» наш. Его доставили на метеостанцию. Куда-то зачем? Не знаю. По рации говорили, что «Анна» хочет попасть под купол. Может, они сообразили, как его перевести? Не знаю. Но уже приказали сворачиваться. Так что мы вряд ли тут задержимся. Ну, иди сюда. Ты украл модельку и лодыща. Так, давай, давай. Сколько вас здесь? Я думал, вас здесь мало. Ладно, проверим. Есть еще. Музыка играет, значит есть. Сколько. Ну дробаш да, хорош. последний. Он же точно здесь говорил. Кис, кис, кис. У Лары для тебя сюрприз. Наш, А я тебя нашел. Ну как, улегся? Да улегся. Не, суп, суп, су назад, назад, назад, назад, назад, назад, назад, назад. Рано. Я все прекрасно понимаю. А Мне тут еще много всего собрать надо. Так, это так, ясно. Старая советская табличка. Ну, вот это уже более грамотное утверждение. Табличка. Вот за это спасибо. Вот за табличку спасибо. За табличку не обидно. печать для официальных писем троицы мало кто их теперь использует да теперь все в электронке но ну, константин видимо прочитать классику за что респект нет ну серьезно вот недавно вот у нас луи де рише смог использовать такую же печать правда по-тихому Так, а учитывая, что сейчас все-таки... Винтовка с скользящим затвором. Винтовка золотой клык. А, она из золота. У нее характеристики точно такие же. Просто она... Нет, я возьму стандартную винтовку. Сейчас эти золото мы ну, себе. Тем более, вот так аутентично Лара смотрится. Как бы, посмотрите. Красота. Мне нравится. Я за аутентичность. Сюда, нам сюда, Да, Илон, залез ты, конечно, в задницу мира. Вот ничего не скажешь. Ну, а я скажу следующее. Ребят, надеюсь, вам понравился сегодняшний эпизод. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Обязательно поддержите его лайком, комментарием, подпиской. И посмотрите предыдущий эпизод. Всем буду очень рад. Ну, а с вами был Вескер, Амбрилл Атечинг. Всем до скорой встречи. И не пропустите конечную заставку. Там вон вкусненького для вас. Удачи!